Let's do Я второй еду, смотри. Да, вижу. То, что второго. Это причем рейтинговая гонка. А что такое революция? А, ну, нет. которая за билеты, в которые одни читеры ездят. ездили. Отрываем, что хорошо. Да, два круга, да. Сейчас, да, вот шубу все. Второй круг уже был? Начался? Нет, еще первый был. Ой, мне показалось, что у него уже второй. Ой, тут третий. Шау-маляу, шау-маляу, шау-маляу. Не знаю. Давай, перво. Давай, ух, ух, получилось. Получилось. Ну, не получилось его убить. Сейчас я еще не долечу, блин. почему он не долек? Не а Как я его не убил, блин? Он что, бессмертный, что ли? Бессмертный, да, только как же бессмертный может быть бессмертный. И это уже третий, блин, догнался. Третий, второй, третий. Почему-то третий-то я не могу понять. Уже второй. Потому что здесь снизу это читер. Нажимай, чтобы он все-таки не догнал. И пусть у них машины дорожные, чувак. Мои. То есть твои, не знаю, как сказать. Давай, давай, давай еще раз. Давай. Да, я даже на, на метре не догонял. А если он еще нетрключит? Не, с вами нет то вообще пипец. Да ну не надо, он по-другому ездит спокойно. Зачем, зачем ему? по По крайней мере, второй, треугольничный Вот это ты первый! Да, первый. Пока теперь никто не обнял. тут не обгоняет. Как милый, он сзади опишет. Шпанда тебя никто не догонялась, на карте никого нету. Мы там где-то может вписались что-то, давай-давай, есть, ты Завершите гонку по сети хотя бы на первом месте, хотя бы на первом месте, молодец.